Мне пришлось другой канал создавать. Это я сейчас, сегодня, решил вернуться сюда. Посмотрим, если хорошая связь, значит, будем работать. Чудесно выглядишь, молодец. Спасибо. Да. Упражнениями занимаешься или нет, или по-прежнему ничего не ой, делаешь? Ничего не занималась перед. Ну, театралкой, движения с руками. Вот. вот Аня появилась. Здравствуйте, Георгий Михайлович, сейчас Аня подойдет, она переодевается, не успела немножко. Хорошо, хорошо, хорошо. добрый день, здравствуйте. Даже, мы даже со всей семьей, вот, ну, с Ваней с мамой, занимаемся движением с руками, чтобы запомнить мне, вот, закрепить. Вот. Закрепить что? Ну... Но... Закрепить с руками, чтобы не забылось, какие там движения. Вот. Так. Ну, а ты готова сейчас показать эти упражнения? Да. Ну, покажи, пожалуйста. Так. Закрепляем. Чуть-чуть. Ой, мало. Вот, Танечка, ты уже даешь прогресс, это развитие правильном направлении. Наконец-то, сколько я тебя просил, ты не занималась, но наконец-то ты сделал. Маленькая была ошибка в конце, но это ничего а. страшного. Здравствуй, Аня. Вот... Сегодня... Танечка, послушай, Аню. Это, а, это... наряда люстры. Как? Вот так можно? Люстра. Именно на какую роль? Крустальная люстра. Вот у меня еще вот. зарисовала. Нет, распечатанная. Блеск. Блеск. А ну, теперь сделай так, Ань. А -а -а, отойди подальше и приложи к груди этот рисуночек. Попробую отойти, приложить Изумительно, изумительно, утверждаем Твой костюм утверждаем сразу, молодец Умница А можно ну... еще есть одна идея? На руки можно дождик надеть А вторая идея? Какая будет вторая идея? Еще можно, кроме этого, всего на руки Можно одеть дождик Ну, который на елку вешают Можно попробовать Можно попробовать Но сейчас ты молодец Ты все задание, которое было, выполнила Танечка тогда не слышала Потому что ее выбило с нашего Да, общения Тань, у нас а -а -а. Было, Да, было задание Значит, каждый кто хочет определенную роль в сказке «Отрывной календарь», обязан был до сегодняшнего дня, но поскольку ты не знала, можешь приготовить ко вторнику. Выбираешь роль, рисуешь на бумаге от а четвертого формата, как выглядит твой герой. Вот ты выбрала там «Поваренная книга» или вот как «Аня Люстра», или еще, да, там картина есть. Вот любую роль выбираешь. Но первое, что делаешь, рисуешь на бумаге, как она выглядит. Аня прошла этот этап, она не стала это делать. Она решила сразу создать свой костюм. И предложила вариант, что ее люстр будет выглядеть вот так. Великолепный вариант. Дальше. Те, кто готов работать Взяли роли Снимают потом Когда мы посмотрим костюмы Когда мы узнаем, кто какую роль выбрал Мы разберем эту роль И поговорим о том, какие планы снять Где крупно снять, где общий план Но костюм-то уже будет утвержден А потом мы выбираем во... Монтируем фильм, каждый сам снимает, снимает свою роль, согласно тем планам, крупным, средним, общим, которым мы оговорим, снимает сам, присылает материал, и я монтирую два-три варианта фильма. То есть, если вы... В фильме ты выбрала тоже люстру, и Аня выбрала люстру, то тогда Аня, допустим, будет, сатурной календарь у нее будет Слава, а у тебя будет Илья в патруном календаре. То есть каждый получит... А получит, у меня получит. же... Я же выбрала роль картины, вот. Какую роль ты выбрала? Картины. Картины. Вот подумай, как она выглядит.